16 февраля. Памятная дата военной истории России. 16 февраля 1916 года. Взятие крепости Эрзерум. На Закавказском фронте Первой мировой войска генерала Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум. Наступательная операция в тяжелых зимних условиях завершилась разгромом противника. Турецкий гарнизон потерял до 70% личного состава. Великий князь Николай Николаевич подошел к выстроенным войскам и поклонился им до земли. Затем расцеловал Юденича.